Всем привет, друзья. с вами я, Тебляник. и сегодня пойду путешествуем по моему городу, то есть я хочу найти ядерные отходы. Они где-то здесь есть. И, я... и заодно я вам покажу загрузку. Что ж, сейчас я пойду собирать рюкзак и вам это все покажу. Вот она, эта лаборатория. Вот забор весь из Короче. да нельзя. Котик. кис кис кис кис кис, -кис какую кочу? А, это не кочу. У нас домашний. Иди сюда, иди. А, Я хотел погладить. Ну, ладно. Не поглажу. Оп. Там закрыто сегодня. Не, на самом деле туда по факту можно, но сегодня там закрыто. И вот, сейчас где-то здесь будем перебираться. Мне достаточно памяти. 23% еще. Где нибудь здесь сейчас остановимся. Здесь. Фу. Я уже вот левый буду рукой снимать. А то правый. Э -э -э, левый вести велик сущий ад. Я еще 23%. Ничего. Телефон заряжу сейчас. Либо пойду с порбанком снимать. Сейчас через забор переедем. Или там забора нет. Я не могу сейчас вам особо показывать. А, там заборы нет. Воу. Нет забора. Давайте сейчас велик сюда спрячу. Сколько там процентов? 14. Сейчас достану банк у меня здесь. Сейчас цеплю его. меня я просто с телефона снимаю. Блин! Я еще не свой зарядник взял. А не свой провод. Блин. Она вообще мне не подходит. Ну ладно, буду камеру... А тут забор снесли. Тут раньше забор был. Вау. Забор снесли. Ну чё? Ой. Пойдем. Вот смотрите, вон там железка какая-то. Да я если что фонарь чаще. Я попробую залезть, на так, но ничего я на нее залазил, Все не могу. Всем привет, ребята, с вами я Тебяник. Ой, <как> в общем-то я хотела попрощаться, к сожалению. Следующий фрагмент у меня камера не записала, а перекинуть на компьютер через свой телефон не получается. Как? телефона на камеру? Ой, я нечаянно. Ну, скажите мне, пожалуйста, у меня вот интересно это у одного, то, что нет на компьютере не отображаются аватарки и... именно моего канала, я сейчас на другие каналы не заходил, и шапки в профиле на компьютере вот мне интересно ну, одного вот, ну, напишите в в общем то в любом случае спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки всем пока пока